Я вас благодарю очень сильно, что мы пришли второй раз, добрались для того, чтобы записать несколько слов о том, как прошел этот ретрит для вас. Представьтесь, как вас зовут и из какого города вы приехали. Меня зовут Гарита, я приехала из городочки по целому городской области. Добро пожаловать и спасибо, что нашли еще время делиться своими впечатлениями о ретрите. Как вы выбрали именно ретрит Светланы Лавровой? Светлана, я смотрю, уже года полтора, наверное, наблюдаю за ее на Ютубе. Потом пошла на марафон, решила, что сколько же можно просто слушать, нужно что-то ей делать. Вот. Были у нас ей чистки, она научилась, как ходить, как чиститься, как выходить, главное. Вот. А, ну, раз марафон 21 пошла, потом пошла на 40 пошла на сорок, значит нужно идти и на ретрит. А это дало толчок <къех> Светлана, когда мы прессовали, и она прямо по рисунку говорит «ничего не бойся». И я думаю, а чего гореться, надо просто сделать шаг. Я сделала шаг и я вот на ретрит. Было а какое-то и... сомнение перед поездкой, какое-то меня... переживание? У меня было сомнение по дороге, потому что все таки очень далеко, у нас тут... все таки столько пересадок надо сделать. И вот это нужно все спланировать. А потом я познакомилась с Татьяной, и мы с ней так списались хорошо, и мы с ней добирались вместе. Замечательно. Да, я хочу сказать, что у нас такая группа замечательная. Делай шаг, а теперь два шага вперед. Я очень добрые девушки и женщины. Замечательно, так благодарна им. Какое самое ценное переживание? Увозите с собой домой. Но есть над чем работать, переживание, что вроде, жизнь там немаленько не уже прожила. И, а впереди еще осознать нужно все и что-то попытаться поменять в себе, чтобы было интересно дальше жить. Это прекрасное намерение. Mm -hmm. Расскажите про раз ведущих Светланы. Вот Ирина, да, она вела практику, mm -hmm. и стоя на гвоздях, она, да, была проводником, yeah. и игра ⁇ Мой мир yeah. ⁇ которую она сама создала, yeah. да, yeah. да, она является создателем. Вот расскажите про этот опыт тоже, пожалуйста. Конечно, сначала хочу поблагодарить Ирину за ее, Но настолько, настолько женственная, <с> настолько женственная тоже. И вот если ей задаешь этот вопрос, она тебе отвечает очень спокойно. А Ирина, она, она супер женщина. Она очаровательная, Ее улыбка, ее большие глаза, ее смех. Просто хочется равняться, просто влюбляешься в такую красоту. А игра, она подсвечивала все моменты, рассказывала, куда двигаться. А в гости это тоже, это настолько было мягкое сопровождение, я очень благодарна. благодарна. Еще раз благодарю. Как э, понравился э, Дмитрий. Дмитрий, Дмитрий. Дмитрий, да, его сессия с Бубном, вибрационный массаж чашами? А вот мы сегодня ходили в баню, он организовал явление у нас похристился с нами. А днем он делал нам каждого массаж. Вот. А Бубен, конечно, его, но он владеет этим делом. Он и голосом владеет, и Бубном владеет. Ну, Мастер своего дела. Очень э, тактичный и мягкий человек. Я очень благодарна. Давайте скажем несколько слов напутствия тем людям, которые только собираются приехать на ретрит и посмотрят это видео. Кому здесь быть нужно? Вот для кого это место, для кого это пространство? Но ну, вот если в Душе тебе запрос есть, и ты чувствуешь, что это твое, ну что ждать ты? Надо просто сделать шаг, и ты будешь на ретрите здесь Тебе и поддержит и направит. Я думаю, что не будет разочарования, надо просто это сделать. Благодарю вас за отзыв. Mm -hmm. Надеемся, что увидимся еще раз с вами. Приезжайте летом. О,